Всем привет, сегодня я вам покажу как установить Kitten PHP, он же KPHP на Windows и работать с ним опять-таки на Windows с помощью Windows Subsystem -Sub Linux. Для начала нужно установить сам VSL. У меня он установлен. Но и все равно я покажу, как это сделать. Переходим на, просто вводим в Google VSL, переходим по первой ссылке на сайт docmicrosoft.com и повторяем эти команды в PowerShell от имени администратора. Я имею в PowerShell от имени администратора. Вот эту команду, эту. Эту. Дальше мы должны установить какое-либо ядро. Для этого можно просто перейти в Microsoft Store. И в данном случае я буду пользоваться таким дистрибутивом, как Ubuntu. Просто нажимаем получить. Или сразу открываем это через Microsoft Store. И получается у нас уже все готово. Также я буду использовать докер. Для этого скач, скач, нужно еще скачать докер десктоп на Windows и далее через команду apt install sudo apt install установить докер еще и на Windows ну, на подсистему Ubuntu. Будем это говорить так. Далее. Открываем Ubuntu и просто можно дальше следовать простым же указаниям по установке. То есть вот, для тех, кто хочет установить деп пакет, я же буду пользоваться опять-таки Ubuntu. Для начала выполним команду pull. Также у вас должно появиться в докеры десктопы во вкладке images vkcom php Будем это называть так. Далее создадим папку, как названа на официальном сайте. Также ее и назовем kp.hp project и перейдем в нее Оп. Просто так же создадим какую-нибудь файл пусть он же у нас будет индекс php и откроем с помощью проводника вот такой вот очень простой команды Оп. Для начала идем команду, которая доступна на сайте. Но вообще можно использовать любую. Далее я это продемонстрирую. Выполняем эту команду. То есть мы по сути запускаем наш контейнер через докер. Потом компилируем. Собственно, с помощью kphp наш уже php-файл. То есть, что такое kphp, я подробно объяснять не буду. Но, проще говоря, это php-код переводится в C++, который можно потом же еще и собрать. Открываем наш сервер. Порт можно указать любой. Но опять-таки советую именно этот. В общем, можно установить вот то, что мы еще смотрели с помощью деп. Можно провести эти команды, но они менее удобные, что ли. Все, просто переходим и вот код hello from kphp. Введите число. Пусть это будет... 11, и получим квадрат 1. 121. Также мы можем выполнить любое другое. Что-нибудь. Например, ввести переменную R, выдать значение 1. И впоследствии с помощью HTML кода вывести эту единицу. То есть как бы переменная. Опять-таки сам, саму функцию и язык я объяснять не буду. Но так я уже ошибку сделал. Тут нужен доллар. Оп. Потом. Индекс запускаем сервер, перезагрузим и уже видим нашу единицу. Для тех, кто хочет все посмотреть, мы можем написать ls, перейти в kphp-out, вписать команду ls тут, перейти в папку kphp и посмотреть, и также перейти еще в папку SL. и посмотреть что у нас есть здесь. В данном случае у нас здесь, собственно, нету ничего. Но если опять-таки смотреть, если бы вы вводили вот именно эту же команду, то тут объяснять, что был код PHP, его взяли и переделали с аргументами в C++. что вот он теперь выглядит именно вот так. Но это не очень интересно. Можно, конечно, смотреть все файлы. например, так можно сделать. Вот так можно сделать. По сути, это никакого значения не имеет. Просто, опять-таки, просто посмотреть, что представляет себя kphp. И по сути все. Я написал вот такой небольшой скрипт. Здесь создается переменная, массив с переменной, потом создается функция, выводит hello world, эта функция вызывается и в php в html шаблон выводится переменная r1 и выводится количество из массива по ключу spuns, то есть 35. В итоге у нас получается вот такой write msg.h с функцией, где даже написано источник, строка, номер строки. Передел, переносится вот в этом, То есть уже определилось, что это стринг, что это строка. Также Создается вот этот файл, где тоже пишется, что это строка, источник, что один это у нас, или же она же переменная R. Это integer. Integer. Ну то есть опять-таки числом выводится Hello World. А, нет, стоп. Здесь же выводится 35. То есть из вот этой константы. Из массива. Здесь выводится это. Ну, то есть эта же функция. И то же самое делается в этом же шаблоне. И получаем еще вот такой файл с большими.. С большим количеством массивов где собственно в этой строке у нас и подписано что вот здесь если это расшифровать то вот у нас есть plates, spoons knives где? вот brp то есть html код виден и hello world то есть то, что у нас должно было, собственно, ну и что, собственно, у нас появилось. Здесь Hello World не появился, потому что у меня вообще сервер. установленный это старая еще версия. В общем, для того, чтобы запустить kphp на Windows, достаточно WSL. И все. Производится та же операция, что и на обычном. Ubuntu или Linux Debian или других дистрибутивов. И да, всем удачи и всем пока.